И спрашивают меня, вот если что будет, если Навальный умрет, да? Страшный такой вопрос, но я должен, конечно, на него ответить, потому что вопросов этих прислали 10. Вы знаете, вот я надеюсь, что он будет жить, и очень, очень надеюсь, потому что я лично его знаю, очень его уважаю. Мне он нравится, он импонирует, мне очень. Мне нравится и импонирует его супруга. Я хочу, чтобы у них, в общем-то, было все счастливым в жизни. Да, и долгим, самое главное, счастливым и долгим. Так вот, что я могу сказать? Ну, если вдруг такое случится, ничего не будет. Вот рядом с портретом Немцова, либералы поставят второй портрет, и все. Да? Больше ничего не будет. Никто не пойдет там вышибать... Подонка из Кремля, никто не пойдет сносить этот режим и так далее. Почему? Ну, потому что люди на это не ориентированы. Люди ориентированы вот сейчас, как в Беларуси на то, чтобы все, на то, чтобы цветочки дарить. Давайте любить друг друга. Давайте любить друг друга. Давайте вначале наказываем подонков, которые нас убивают, травят и прочее, прочее, прочее, грабят нас. Грабят каждый день нас. Давайте их накажем, потом будем любить друг друга, блин, замучаемся любить. Но вначале надо избавиться от этой мрази. Понимаете? И создать такие условия, в, которой, в которых эта мразь не сможет ничего делать. Не убивать нас, не грабить и так далее. Да? А вынуждены будет, как и все, любить или делать вид, что любят. Да? Потому что другого выхода у этой мрази не будет. Либо они нас загонят, понимаете? В угол, да, оденут всякого рода ошейники, да, и будут читать наши мысли. Будущее об этом говорит, да. И посмотрим тогда, как, кому будут дарить эти люди цветы. Вот этим мразям, которые будут их убивать. Поэтому не надо. Надо государство посадить на цепь. Нужно обезопасить человечество в будущем. Именно о безопасности человечества сейчас идет речь.